Сегодня мы совершим прогулку по кладбищу Это Финское кладбище, такое называют, старое Тут похоронены войны Советско-финской войны вот. Можете заполазить, почитать Тут их фамилии, звания Каких они погибли Такая вот Это так Называется так. А вот Войны, погибшие в 1941-1945 годах Их много больше Вот не только военные погиб... похороненные Когда-то это было кладбище действующее Здесь хоронили всех подряд Могилки все разваленные Немножко погуляем, посмотрим Могилы героев СТЛ здесь установлена в честь сейчас велосипед возьму сейчас сначала подойдем к могиле журбы командира здесь похоронен журба Александр Афанасьевич начальник Перимурского участка обороны Северного флота он был генерал-майор 29 июня немцы пришли наступление на город Мурманск генерал Жорба выехал, чтобы на месте разобраться. В этот же день, не в этот же день, но 29 -го, 30 -го июля он погиб. Июня. Ну, так сих пор его смерть считается неизвестной, как он погиб, от чего. Вот сюда его хоронили. Кстати, у нас есть улица, названная в честь генерала Жорбы. В 76 году остатки его были вот здесь торжественно перезахоронены. Так, идем дальше. Сейчас. Тут такой вид красивый. Здесь вот могила неизвестных солдат. Скорее всего, здесь. Подписи. Сейчас вот пойдем к памятнику к могиле Бредова Анатолия Федоровича. Вот памятник пожарный военного урмана. В таком виде он красиво сделано. Там рядовые могилки. И там побываем себе передвину. Есть. Неизвестные, неизвестные. О! Герой Советского Союза, майор Малинин. Я даже не нашел имя, отчество. Ну, вот Барди Майор 363-го целкового полка. 14 го дивизии 14 армии. Погиб в бою в долине реки Западная Лица. Вот все, что о нем. В принципе, я еще поищу информацию. Я еще собираюсь здесь вылазку сделать в сентябре. В сентябре здесь более атмосферно. Здесь все желтое. Много красивее здесь. Более эмоционально, как бы сказать. Так, вот у нас тут мегер Павел Ласович. Полярник, герой Советского Союза. Участник дрейфа на литоколе Георгий Седов. Великой честной войной, разведчик стрелковой дивизии Корейского флота. Погиб в бою под Кандалакши. Мегер меня у Павич Уласович. Почти моего память. Так, едем дальше. Ну вот, самый известный наш герой. Бредов Анатолий Федорович. Поближе подойдем птички поют. Серьезно, что там за птицы. Вот годы его жизни. 23 -й, 44 -й, На войне, он 42 -го года, если не ошибаюсь, служил командиром пулеметного отделения 555-го стрелкового полка. 14-го стрелкового дивизии, 14-й армии Корейского флота. 14 октября они вышли на автодорогу Тетровка пицамы и, и начали штурм высоты придорожные. Полеметный расчет Брезово Выгнался вперед и уничтожил 80 немцев. Ну, немцы заметили точку обстрела и взбомбили их. Начался мастерный обстрел по ней. Патроны что-то закончились. живых остались только вот командир Бредов и научик Никита Шурков. Они стали отбрасываться кидать гранаты в немцев. Когда закончились гранаты, они обнялись и подорвали, подзорвали себя и пулемет. Через 5 дней... Их нашла санитарная бригада. Точнее, да, их нашла. Остался в живых. Никита остался живой. Вот, его удалось спасти. Вот выставь была взята. 22 марта Бредов был награжден посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Вот что мы о нем знаем. И в честь него названа на города Мурманская только. Области по всей, в него есть улицы, памятник в центре города. Вот такой стоит. Так, идем дальше. Это просто прогулка у нас. Что знаю, то рассказываю. Что не знаю. Но я планирую еще в сентябре более полномасштабный провести вот. Тут еще где-то вот есть памятные плиты. еще одна могила, герой Советского Союза, лейтенанта Бродюка Владимира Владимировича. Герой, ну, сказать, герой Советского Союза, командир разведки, сам воевал в морской пехоте Советского флота. Лейтенант, кавалер двух Сам лично ходил в тыл врага, уничтожил несколько десятков, совет... несколько десятков солдат и офицеров. Ну, как, видимо, он Прошел войну, остался живой. Прошел немножко глубже. Вот такие вот здесь похороненные в Тухов Анатолий Владимирович. Умерший 15 лет. Мальчик продвиглительный. Красивый. Ну, тут в основном все однообразные. Но, наиболее вот, красивое я буду показывать. В виде икорей сделан, видимо, подводник, скорее всего. Здесь памятник, памятник, Здесь памятник проросли деревья. Пятьдесят 1951 году кто тут похоронен? Чем маленькая могилка? Это ребенок, да, два годика. Когда вова Это, Видимо из его кроватки сделаны Вот еще модно было что тут из делать? люблю гулять по кладбище очень так душу трогает Вот еще могила ребенка какого-то. Но уже заросла. Вот тут интересно сделано, как. Ого. 52 й год. Ты видел захоронение 71 -го года? Интересно, какое-то новое. Или может так ухаживают? Сейчас пойдем посмотрим, что здесь. Крест. Крестов мало. Советская кладбище Но, в принципе, хватает. В 52 году умер. Ну как они его ухаживает кто-то ценит. Попов Константин его Сейчас говорю, тут очень много детских ладов могилок. Нет, самое главное не уйти далеко от велосипеда. Я же здесь потом не найду. Так. А он стоит. Так. Могилы, могилы. Давай еще сходим. Тут все разрушено уже. Здесь похоронено плохой прав Горчукова Сережа Дмитриевича. Вот тоже умер ребенок. конфетки кто-то положил. хоть когда ездил в деревне бабушки, вот такие вот могилки тут похоронят. Сколько? Раз, два, три. Нет, раз, два, три человека. Когда шел к бабушке за хлебом, я проходил на него кладбище. А там постоянно оставляли конфеты. Я туда брал, ходил по кладбище, собирал конфеты и ел. Не раз был случай в монастыре. Приехали мы на Погост. Ну, там привезли цемент. Какой новый современный память. А э, храм был закрыт. Все проголодались. Я говорю, что, пошлите на кладбище. Там же вставляют еду. Все сказали нет. Ну я пошел. Собирал печенюшек, конфет, сижу, ем. Как миленькие пошли. Собирать. Это же вставляется чтобы помянуть. Мы съедаем Принимаем жертву, молимся какой Красивый так. Мусора много ну, Видно, что собирают, молодцы Интересно, кто отсюда вывозит Все это Как они находят свои могилы? Тимир Галаев Нургали Интересно Письякова Евросинья Степан. Угу. О какой я! Интересно? Басовые. 67 седьмого года. Видимо. Уже потом сделали. Раньше не было. Не, знаю, есть этот любитель? Бля, не по кладбищам. А? Но я очень люблю. Вон какой современный памятник. 62 года. Корица. Опять свалка. Тут? Вот тут вообще как-то. Вот здесь нервно, это туда погуляю вверх. Вот что привлекло мое внимание. Вот такой вот чуть ли не скреп. Железные мощные дверь. Заборчик такой. Ну, давно здесь никого не было, уже очень давно. Сомов Михаил Павлович очень густо мотилы расположены все старые Но кресты еще стоят я даду что-то хотя нет мы когда очень давно здесь гуляли мы кресты поднимали очень много было повалившихся крестов ну вот тут еще какой-то ребеночек а тут написано Владислав классовая 48 50 2 годика холмик Что у нас еще такая у вылазка в субботу в субки пойду оттуда буду снимать хочу все-таки снять где стояла зенитная батарея на Абрамесе По этим даже я постоянно хожу Когда в лес за грибами Я мимо них прохожу Мимо э, места Где девушки защищали Север Женская батарея там стояла вот, Постараюсь рассказать Более-менее что знаю Вот тут целлофан Заделали зачем-то Вот Опять современный памятник это лицо Барвара Федоровна. Красиво, кстати. Сделано. Почему не в виде креста? Ну, честно, здесь вообще не хочется разговаривать. Вот это просто молча-молча ходить. Если это видео он берет, более менее просмотров, то я еще в других кладбищах поеду. Но зачем бумажки 700 плана. Ну или уже покажу только в другую сторону. Вот здесь же рюмка стоит с блюдцем военный. Жд развалилось. Вот такой память Ну тут нет ничего такого уникального, конечно, нет, это не Питер. Не Москва. Тут что такое? Склепов, конечно, тут нет. Не мовилось. Так, здесь какая то могила. Ладно. Оп. Погодка сегодня хорошая. Удалась. Почему мой лес не поехал? Ладно. Вот тут красиво. 71 год. Елочка. Выросла прямо на могиле. Не рядом. Видимо, посадили специально. Она вымахала. Но вот тут на могиле. Какая береза вымахала. Для севера это очень длинная высокая. Вообще жесть. Блатов. Ну, памятник уже. Или что это? Ладно, не буду поднимать. Такая веревка выросла. Тут еще ходишь, не знаешь, по Магдилам. Тут даже нет, Что не написано. Интересно, секретно соревнаны или все-таки раньше тоже так Лебеди вы. Ой, какой, как здесь узко. У меня газобаночка тоже здесь была могилка или просто венок неизвестно вот в таком состоянии наших фамилия Шаммахина. тоже детские могилки похоже дело здесь вот они все Это кроватка детской кроватки давно видимо забыли про захоронение может родственников не осталось у ребенка да? чай растет начинает расти Собаки лают, это мне не очень нравится. Провис еще, еще туда. Вот. Как он прожил? Несколько дней? Нет. Несколько месяцев. Здесь видно, ухаживают за иглой, даже веник у них тут, кисточка, не буду лазить, так, рюмка перевернутая, а, вообще дает, какая женщина, так, Красота. Покаяние души. Ну, Но... Нас здесь уже не похоронят. Кладбище закрытое уже давно. Хотя, может кого-то и хоронят здесь, я не знаю. Что, идем дальше. Могилка. 36 -й, 56 Это написано... Мои любимые дочки Венере, погибшие на 19-м году от руки убийцы. И стихии. Да? И в 56-м году убивали. Дорогому мужу и отцу от жены и сыновей. Вечно ты в наших сердцах. А ничего, не такие Василий. Вот еще мальчик какой-то. Тут очень много детских могилок. Очень. Тут. Ну тут, видимо, водят, убирают забор. Паничева. До Киева Он какой. А, я думал, это новый забор. вот Веринова. Ну. Незаменный маме детей у них. Эх, вечная память дорогому папе. Так, тут, о, смотрю Георгиевская ленточка висит, значит, более-менее кто-то недавно приходил. Ух ты, памяти памятник какой. Красанов Александр, Александр Молодцы. целый город. Сколько здесь? Ага, я хотел... Ладно, потом к по позже подойду. Зачем мне покрасили? Так, что-то мне привлекло к Я забыл. Что здесь хотел посмотреть? Так, дыши, начинается, Вот. Хасимеддинов. РА место фотографии непонятно или снег сейчас может снег пойти Обещали снег сегодня напоминаю сегодня 12 июня семнадцатого года годной. Да. вот интересно это скорее всего новый О, красиво сделано все покрасили вот ухаживать за могилкой Памятник обернули, салфанку, не посмотреть, ладно. Просто интересно, что здесь копали. Может собаки? очень понравился этот памятник старенький но, как говорит атмосферный так очень... тут видно что давно никто не было давно никого не было но здесь как-то мне кажется он зарастет так, что тут у нас еще я останавливаюсь у тех памятников допустим, увидел что-нибудь что интересное остановил, снимаю не знаю, современный, не современный Эмаль Кто-то красил Здесь вот красиво Интересно В Дверь интересная Это, Чтобы туда попасть Надо Перешагивать, и на генбатс Может правильно сделали Может так и надо Поклониться усопшим Вот Помолиться Такая дверка. Нас не видно, но тут завязано Не буду развязывать. Зачем? Так. что ты еще мне здесь привлекала Так. Стрелки. Угу. Может, там известный похоронен. Вот, стрелки кто-то сказал стрелкам. О, какой памятник. видимо такой советский интересно вот здесь кастрюли висят это зачем Шеменская александра матвеевна кастрюли и вон кастрюль и кастрюли как это называется тазик тут тазик но тут тазики а, они как сделаны тоже оригинально тазики как память Не хочу ходить Я далеко от велосипеда Вот велосипед не пройдет Показания Терем Вот какой Большой постамент Тут видимо Стеклянное Все Кто-то разбил Зачем могилки, могилки, могилки ладно вот там железный подойдем еще Тут, я смотрю уже разобрали гробья Тут я уже по могилам хожу. все старые, старые как же здесь хорошо установили красоту Вот еще ребенок сняев алёша четыре годика так а, а вот что здесь наелся Крест погнутый интересно он так должен был быть или бы тут выдно мародеры хм. мандалы, воронины интересно на гробе тут нас стоит где а, тут уже все сорвали скорее всего просто поменяли какой-нибудь современный пунктовый или пунктовый. Так, здесь мы уже были. Ну, тут я так под старину, что ли, я помню. Когда в другие города ходишь по кладбищу и старые захоронения, вот там любят цепью гараживать. Зачем? Именно цепью. толстый, смотрим, какого года. Сопший. 58-го. Ну, цепь такая не Жарко. Памятник провалился. Давно здесь никого не было. Да, тут тоже. Вот. Вот ухоженные могилки. Любодорга. О, 73-го года. Захоронение. Красиво здесь сделано. На фоне березки. Сейчас я зум включу. Наверное, да, когда увеличишь, у меня тоже красиво у них тут оформлено такие вот здесь вот захоронения